Ну, без нас вы имеете про Ну конечно. Где у вас описание? Мы стесним о превентивный заход. Какие? Документы а есть при себе какие-то? Какие конечно. План а на лодку. План План спильный. План спильный. А? План Слышишь? У них там вообще ничего нету. Ни документов, ни нет, документов на лодку. Это вообще это ничего нету. Все лодка. Занимается браконьерством. Она выставляет рак, продает. А если вы им способствуете, чтобы, она они поснимали свою матбазу просто? Вы можете сейчас у них потребовать документы на управление маломерным судном? Сейчас. Нет, вы сейчас требуете них... конкретно на воде у всех? Как это вы подъедете каждому рыбаку-любителю и потребуете, он скажет, что подъехали того, на берег? Тут... Задействовано миллион лодок. Ни один не специалист в их теологии, себе, пограничники сами светрая, вы сами себе. Сами. Это беспредел. Ни одного, ни второго. Вот у них Такого нет. Такого браконьерщика. Если потокол. оформляли. И Подождите. лодка без документов. Это я точно знаю. Способствует браконьерскому лову раков. Водная полиция. Приветствую вас, друзья, вы на YouTube-канале Все для Клёва». Сегодня вот у нас встреча с Алексеем, и он дал такую информацию о водной инспекции, которая, о водной полиции, о которой, честно говоря, я, у меня волосы дыбом стали. Я, честно говоря, не понимал, что такое возможно, что такое может произойти у нас в Украине, насколько люди ничего не боятся, то есть им все равно, и так просто берут и с браконьерами вместе, тралят рыбу, тралят раков там, э, собирают раков, что я когда увидел, я тебе говорю честно, что у меня ну, не было слов, вот как сейчас я вот говорю, у меня нет слов, Сергей, откомментируйте пожалуйста, прокомментируйте эту ситуацию, как вы считаете, как оно? То, что, что бы я сказал, первое, это вы как рыбак понимаете глобальность проблемы, вы понимаете, что у нас 90% населения не понимают этого в принципе, то есть когда, будем считать, мне попало, будем считать сюжет, я был, ну, как вы говорите, шокирован однако из-за количества просмотров я понимаю что люди не понимают насколько убивается биосистема наша биоресурсы наши уничтожаются и это для них настолько просто вот даже самой же полиции они даже ну, ну, умер то и умер тот рак и ш а то что в сетке находится 548 раков и все с икрой. Я вообще не понимают, что ну, в дальнейшем... Да, на этом фоне можно завысить цену. На этом фоне можно, соответственно, иметь какую-то монополию, во-первых. То есть э из видеосюжета вы видели, э что само фирма товаровства, вот этот вот Кристалл Пивдень, которая, опять же, оно частное, рыбхозяйство, да, но негласно им руководит работник милиции, полиции, будем считать, Зелинский. Значит, как я уже набр набрал информацию, то есть сейчас все открыть не могу, в любом случае идет расследование наша журналистка, его компания занимается не только на Днестровском лимане, она занимается точно так же с промыслом рыбы и в Вилково, то есть и в усть то есть они, объемы у них хорошие. И я только по декларации этого полицейского, по декларации, вы понимаете, туда выкладывается информация только там, ну, 50% точный. Он миллионер? То есть только по декларации своей служебной деятельности. А я представляю, что у него не указано в декларации. И, соответственно, любому, в любом случае у него есть верха, который крышует его. Допустим, есть информация, что он поставлен смотрящим на вот этой вот территории Одесской области именно самим Науменко, то есть начальником всей водной полиции. Соответственно, без ведома нашего начальника ГУНП Беха это быть не может. И, соответственно, так как они все практически сотрудники превентивной деятельности, а это наш Ищенко. Ищенко сейчас, конечно, ушел видницу видимо у него проблемы но у него были проблемы еще со 2 мая 14 года поэтому видимо ему решили сейчас его в тень увести для того чтобы забылось это все а бабки я думаю все равно не будут делить на всех тех же самых и я уверен что в киеве однозначно кроме новинка этим точно также я так предполагаю что получают еще и аваков от этого все потому что не может тоже система ну он может не знать конкретно от чего бабки приходят но в любом случае чемоданы приходят от всего как говорится как по, -по пирамиде понимаете но смысл в том, что люди, живущие сегодня, вот сама полиция, насколько вот, которые нас должны защищать, защищать, в принципе, не только там конкретно человека, а всю, в принципе, государственную страну, будем что, все биоресурсы, например, они относятся к этому безлагерно э, с тем, что не понимая, что вот они кричат сами, что вот дети наши должны жить красиво. Как же ваши дети будут жить, если рака завтра не будет, например, или не будет рыбы, не будет ничего, что, чем они питаться будут, в принципе. Э, не говоря уже про то, что от каждого... Био, да, существа зависит от очищения воды. Хоть мы этого не понимаем, ну, зачастую. Почему ну же говорю: если там часто говорит работник рыбы инспекции, что вы не знаете их теологию, вы не понимаете, что это такое, а вы лезете в воду, вы тралите. Рака, не имея права, то есть он даже говорит о том, что даже если есть нарушитель, вы не имеете права его сети тралить. Да, должны вызвать сначала инспектора, соответствующего, да, да патруля, потом, соответственно, найти, я так понимаю, хозяина, либо там дежурить, король. ну, в принципе, полиция в этом и заключается, засада. То есть никакой засада, не то вышли, но я так... Понимаю прекрасно, что под текстом никто не собирался это ловить официально. Собирались это сделать э, ненароком э, и для своего заработка. И я же говорю еще в видео четко озвучиваю о том, что э, есть специальный транспорт в виде лодки, э, патрульной поли... полиции водный, а есть э, фирмы. Конечно же, фирму не обыскали, а полицию они же не имеют права обыскать. Что там было под поелой, неизвестно. Там, возможно, еще больше тех раков. Да. Кстати, вы видели, что там Державная прикордонная служба была на, э, на лодке Да, да, вот это было да, больш... самое большое удивление Почему? Потому что я выставляю Мы также нашли документ, дозвел На осуществление хозяйственной деятельности Именно этой фирмы Кристал Пивдень И на балансе этой, этой фирмы Существует там 8 или 10 лодок Одна из них это вот это вот 1084 ЯОД То есть четко Подразумевается о том, что она Собственность, частную собственность лодку, зацепили государственные символы. У нас есть, не помню, что статья, такая, Уголовного кодекса, запрещение использования государственных символов. Это срок тюремный. То есть, когда они начали стирать, я так понимаю, что это именно Зелинский посоветовал, стирай быстрее. Почему? Потому что будет проблема. Да это же дискредитация, получается, государственная установка, получается. В принципе, да. То есть, в общем-то, можно сказать, ну, знаете, такая мелочь в сравнении с дискредитацией, потому что, если они сами на это идут, что, судя по всему, у них нет ни не чести, ни достоинства. А, я же говорю про другое: что они прикрывают свою браконьерскую деятельность. То есть я не говорю про браконьеров-рыбаков. Они виноваты. Но они, как они говорят, добывают себе на пружиток. А их же ж полиция спонукает к этому делу. То есть они им дают протекцию, они говорят, что мы вас прикроем, не переживайте. Цепляют наклейки и говорят вперед. Для сознательно подставляя их. Почему? Потому что они находятся на своей лодке, они всегда красавцы, говорят, мы тут просто наблюдали, мы тут просто траллили, законом делали, что он сам говорит еще полицейский, говорит, мы тралли, говорит, а потом вас вызовем в водную инспекцию. А он говорит, а как я потом узнаю, сколько вы выпустили, сколько вы повредили, сколько, что было, там я так понимаю, -то есть АБХ-акт, э, в котором надо указывать все, что выпущено, либо все, ну, да. что повреждено. Как он это может сделать без... Без ну, наблюдения этого всего. Они это делают с браконьерами, прикрываясь граничной службы. И наклеили вот этот наклей, как вы видели, это ну за такое вот, говорю, если бы я простой человек, это шел бы, посадили бы сразу. А полиция вот прикрывает еще и... И, кстати, вот там же девушка была, инспектор, да, которая сказала, что диск ей, и она должна была открыть производство. Следователь, да, бывшая на месте, конечно же, ну, ее, как вам объяснить, следователь у нас, в принципе, процессуально независимое лицо. Конечно же, ее не имели права ей руководить. Она должна была сразу ведомости внести в ВРДР, потому что данная э, проступок, я считаю, реально уголовным. Не административным даже, уголовным. Почему? Потому что это не только вылов биоресурсов запрет, это еще Использование говорю, знаков, символов Это еще, будем считать, посадовыми особами в присутствии То есть это ОПГ, в принципе Это организованная преступная группа Следовательно, конечно же, собрала все материалы Но есть точная информация, что даже не было внесения в ЕРДР видим, Ведомости про криминальное правопорушение Следовательно, нет ни одного дела Ну, когда все на уровне главного начальника управления в Одесской области Не будет этого, в принципе Ей, видимо, сказали не, это вот, не тереби, это вот Ничего не делай, она, соответственно, ничего и делать не будет Но, по крайней мере, материалы они собрали и Вот сейчас мы ждем, когда прокуратура самостоятельно откроет уголовное производство А так как там задействована еще погранслужба, я уверен, что они в доле То еще и военная прокуратура должна тоже открыть уголовное производство совместно Возможно, это дело все будет рассматривать только уголовная, э, военная прокуратура а так, если хорошо поразмышлять, то там в принципе можно даже и СБУ передать дело. Почему? Потому что э, это, можно сказать, на, посягательство на территориальную целостность государства, страны, вернее. Почему? Потому что мы такие же потерпевшие все с вами, мы этими ресурсами имеем пользоваться право тоже. Но мы его не получим, потому что они его убили. Ну, то да. есть мы недополучили своего. Супрань. По сути. То есть, это наше право нарушено, узурпировано, и, причем кем госорганам кошмар друзья короче смотрите посмотрите это видео вы сами увидите и у вас точно также не будет слов кроме слов нецензурных наверное заявите в видео что происходило это все в момент запрета вылова ну это да. было 7 мая и вы же понимаете если это было одна один раз то 100% это было ну, Не до раз. и после... Ну, да, ну, да. И, ну, после, может быть, они обкакались, а до этого 100% это было. Почему? Потому что у нас запрет начался за месяц до. То есть они это все работали, если только в одной лодке только вышло 548 раков за, будем считать, за час времени. То есть они их, их поймали где-то примерно в 10 утра. То есть в 9 инспектора заметили, что начали выходить лодки на, на воду. Соответственно, в 7-8 они там не занимаются, они же крутые. Вот. То есть это с утра. Если бы их оставили до вечера, я думаю, там бы наловили бы, наверное, по 2-3 тысячи раков. А то и больше. Да. Это сколько убивается наше будущее, в принципе. Ладно, смотрим. Спасибо Слушай, Дай, Дай рябохоронный патруль. Доброго дня. Что, Да, да, А, это злой. А, и вот тоже подключили. Они прав... а? Они прав... а они имеют право. Они имеют право А кто вы, ребят? Они подвозят. Кто вы? Ну у вас снаряди лову, запретные снаряди в лодку. Лову в човне. Что А вас? О чем ты ловишь? Какое вы имеете право издельнивать травление? Привозить вот это? Мы видели, как он утралил. А то тоже ваша. А вы имеете право? Вы, вы имеете право тратить? Да, да. Нет, за ребят, вот ребята. Что нас вызывает? Ну вы, на, вы без нас тралите. Как мы ну, ну, по плану совместный С... План заход не... Ну без нас вы имеете право тралить? Ну, конечно. Где С... у вас написано? С... писано? Стиснимо превентивные заходы. Какие? Трали, превентивные заходы, заход. кидаем кошку документы воду и Документы да, есть да. да? Да. Это и есть документы есть у вас написано где-то? Конечно. План а на лодку? В плане спильных заходов написано, что это План спильных Слышишь? У них там вообще ничего нету. Ни документов, ни Цей документов тебе. по лодку. Держи, вообще ничего нет. Тот, что поплотнее, это у нас Кочеров Алексей Юрьевич. Так же самое, как и Зелинский. Работник, действующий работник полиции. Приморский отдел полиции в Одесской области. Старшую оперу оперуполномоченный криминальной полиции Приморского ВПВД гнп ГУНП. Это последняя декларация. У всех их должностей категории Б, конечно же, нет опасности для коррупции, в принципе. Ну, из того, что они создали ОПГ, они так и предполагают. Еще раз повторюсь, это вам не патрульная полиция, это опытные милиционеры еще старых времен. Посмотрите, сколько у них земельных делянок, сколько у них домов, сколько у них автомобилей. Это все создавалось на протяжении долгого времени, счета в банках. Конечно же, массу указывают родственников, и большинство все, конечно же, разбрасывается на близких родичей. Но это понятное дело. В принципе, у патрульной полиции сегодняшнего пластика все еще впереди, я так понимаю, они к этому только готовятся. Эти, видимо, хорошенько скрывают. Вот вам следующий сотрудник, который был с Кочеровым, Муслаков Иван Сергеевич. Работник Киевского отделения полиции в Одесской области, заступник начальника сектора превентивной деятельности. Еще раз говорю, здесь все, вся схема вертится в около превентивной деятельности. Превентивная деятельность на 2019 год и, думаю, сегодня заведует у нас замначальника Главного управления национальной полиции Ищенко. Предполагаем, что во всем бэх, конечно же, крышу и все. Но дальше мы этим делом занимаемся. И все точно так же по старой схеме, но этот, видимо, начинающий, здесь еще и площадь поменьше, зато много собственников э, в жилье, меньше, соответственно, собственности по автомобилям, э, но, еще раз повторюсь, не... Не бедный человек, даже на уровне любого э, сотрудника патрульной полиции. Но еще раз повторюсь, там просто еще молодые зеленые парни, которые в будущем только растут и сейчас смотрят на своих товарищей. Видите, сколько да в банках счетов. Схема создавалась, я так понимаю, десятилетиями, и она была создана и урегулирована в конце концов в прошлом году, э, в сентябре месяце, когда Гостищев прибежал на э, привоз, для того, чтобы всех поставить, как говорится, продающих раков раком. Но он так подумал. Получилось, что поставили раком его. Это больше, наверное, статья о именно вот этому вот Ивану, который, я так понимаю, болван, который даже не знает, что такое превентивная деятельность. Для него, для заходы. Для него именно 31 статья, видимо, существует. Более того, кроме того, что в подтексте этой статьи говорится, что это осуществляется в отношении особы, а он подтверждает, что они на воде самостоятельно тралят, без особы, которая виновата. Более того, здесь нету в принципе такого понимания. А если уже есть такое понимание, то они не проверили документы, они не пытали особо, они не проверили поверхностно, то есть не проверили этот, эту маломерку даже на состояние, есть ли там рак или нет. Они его в принципе не останавливали, почему? Потому что сами инспектора потом подтвердят, что этот лодочка к ним сама подошла и тому подобное здесь нет в принципе этого понимания однако этот иван думает что он сказав водному инспектору по три слова умных он окажет расскажет о том что в приказе может быть определение как проводить превентивные деятельности это бред есть закон который говорит как это делается а приказ всего лишь объединяет структуры для сотрудничества я, я согласен, понимаю нет. план пыльных заходов значит Прикордонная служба, водная полиция. Да, прикордонная полиция. Да, да, все сюда им в лодку и занимаются тем, чем надо. Они занимаются каждый, что хочет и делает. Ну, по Сейчас потом... подгоним вашему начальника. Давай, ребята, давай. Он а что переходить? Мы ее будем оформлять в лодку. На нее лодку документы есть? Нет, ничего. Нет вообще ничего. Не вы, у... не права, вы не имеете права тралить. Сейчас вызовем следственную оперативную группу, сейчас посмотрим. Подъезжай, да. что не имеете права сейчас наберем вашего начальника киевского конечно И доложим обстановку кошка там кошка здесь все тралят непонятно что кто здесь кошка тоже На данном плавсредстве вы видите символику государства Украины, пограничная служба с гербом и все соответствующее. Однако эта лодка находится в этом документе дозвола, где субъекту хозяйствования разрешено на этих лодках осуществлять соответствующий вылов биоресурсов. То есть они даже используют государственные символы незаконно на своих, на своих лодках. Впоследствии вы увидите, как они начнут затирать все эти символику, соответственно, понимая, что все, крыша, мусора уже не помогут. Почему? Потому что кроме того, что будут составлены административные материалы по поводу браконьерства, так еще и можно загреметь и по уголовному кодексу. План совместно не дает вам права одним тралить. Потому что... Где у вас прописано, что вы имеете право тралить? В каким законодательным акт предусмотрено? А где написано, что вы имеете? А где написано, что вы имеете? Ну, какой превентивный заход? Тролление, тролление чужих орудий лова? Каким законодательным актом предусмотрим тролление ваше? В плане спильных не написано. Спильные дей значить спильные дей, а не каждый пособие. Вообще лодка, лодка занимается браконьерством. Она выставляет ракет, продает. А если вы им способствуете, чтобы вы, чтоб вы не поснимали свою мат-базу просто, то отойди. Перед... Перед... Перед... Перед... Нашего сотрудника вчера на воде не было. Петриен... Петри... Да, Он был с вами? Он видел факт, что он фиксирует? Конечно. Что? Он был на воде, он их вытягивал? Вы вы, вы в этом деле специалисты, выпускать раки, считать. Вы имеете право это на. это? Дело, это у вас и когда в смысле, Вот где здесь раки. Вот в этих ракологах. Где делись раки? Вот сейчас сейчас... Да, да, вот там куча. Вы специалисты в этом, ну в этой, в этой отрасли. Вы специалисты? Вы специалисты? Ну вы специалисты, выпускаете и выпускать. У вас есть соответственно образование? Нет, для этого у вас. Вы нас не приглашаете, вы делаете это все сами. Вот так. Мы пока на воде вызываем вас. На воде это вместе на воде. А не каждый по сам по себе. Правильно? Они каким боком здесь? Я говорю еще раз, что у сотрудник с ними как бы... Так где у них сотрудники? Вот только что вот вот А вы видели, как стояла лодка, и они подошли к вам. А вы что, один тут на лодке остается? Не знаю, мы видели можно они были отдельно чтобы не показали? показали сейчас я но вы как, вы как представители водной полиции вы имеете право потребовать документы вот сейчас лодка вот, ты понимаю фирмы но мы сейчас узнаем по номерам а ну посмотри, номер какой а как вы ее нашли я ОД 1084 я у 1084 как вы их нашли Ребята, а вы вообще отсюда? С удобного? не Нет, не, не как бы. не, подождите, у них нету даже э, документа, удостоверяющего личности. Ребят, вот... Документы есть. Права у вас есть на управление маломерным судом? А? Нет. Почему ну, а как вы их не управляете? управляете? Почему вы залучаете? Это, это... На этого человека мы писали два раза протокол. Нам неизвестно. Мы сейчас ждем пограничников идем в берег, вызываем руку и все. Конечно. Да. А на ней будет составлен протокол административный. 85, часть четвертая. А то, что они занимаются браконьерством здесь. Вы можете сейчас у них потребовать документы на управление маломерным судном? Нет, сейчас и конкретно где? на воде у всех как это вы подъедете каждому рыбаку любителю потребуется скажете, что подъехали довод, на берег судовой билет на управление этой лодкой да, да. у них есть без документов по да. а, как, а как вы ее задействовали, задействовали если вы мире, даже не подготовили полиции, документы нет. не посмотрели выход отход приход Пограничники. Документы на лодку есть? Говорю, ведите, как бы я я, я проб... все еще раз говорю, ждем как бы пограничников, идем в берег я, я хочу узнать документы. Я я прошу прошу. Прошу, как бы прошу. Прошу. Сказали, нету. Документов нету. нету документов. Документы якобы да, где-то да. на берегу. И вот двоих ребят тоже на берегу. Так давайте совместно. Ну, так давайте. А не каждый по отдельности да, себе грабит. Как бы, я вам звоню, как бы никто не берет Кому вы звоните? Вызыв, вызываешь, как бы никто не хочет ехать. Понимаете? Да, да вот. потому что вы сами себе там натралили, Раки Нет. выпустили, не выпустили. Откуда Нет. мы знаем, Нет. выпустили или не выпустили? Я считаю как бы в любом случае надо... Если совместно, никто не против совместно мы работать. Совместно, совместно никто не против работать. А не каждый сам по себе. Пограничники сами себе траивай. Вы сами себе. Давайте Это совместно. беспредел это получается без предела так потому что нет не ни одной заниматься. бумаги сколько протралино как, как, как вы задействуете, задействуете лодки это, это служебные лодки, лодки. Не, не, не. Ну, сейчас это понятно как бы у нас тоже как бы служебные но за счет, за счет количества и объемов как бы нам необходимы дополнительные силы но. вот они задействовали. так пусть правильно будут задействовать. Так у него даже нет а... сторонного моториста посвечения. Ни у одного, ни второго. Вот, у них нет. Вы уже даже не оформляли. И лодка Людей. без документов. Это я точно знаю. Согласны? Ну, ну, ну, значит, вызовут, ну, 102 у нас зарегистрировано, вызовут, будет Конечно. Надо на них тогда составить протокол. Правильно? Люди да, без да, документов, Да по-любому. А? Все едем на пост? Это, все, да, это ловко. Значит все едем на пост. Куда. Едем к инспекцию к нам. Ну, на рыбоохранный пост смотри. А тут что, лофетом заедешь? Как Изъятие мы не были, изимали вы сами их с воды. Вот эти ребята. Если есть желание, давайте составить нет, мы осмотр места происшествия, просто осмотр. Я так понимаю, это должна быть следственная картину группа изъять. Составить, составить а бумаги и изъять. В пока только наши. Можешь нос открыть, пожалуйста? Там тоже раколовки открывался. А раки? Раки где-то надо искать. Под поелом. Просто, ну, не пограничная служба, не водная полиция, не специалисты в их теологии, в рыбных делах, правильно? Он должен быть непосредственно здесь. руководство вам на это ответило на планы совместных или как но ну, вы же сделали запрос или как на управление но ну, организации проведения рыбоохранных рейдов совместно там с водной полицией и вот с ребятами не общий план есть, есть. С, Конечно, есть с полицией с пограничниками да -да. с... но ну, вот встречались вы... же все да. разговаривали совместно на трассе мы же совместно работаем там, вот, на, на постах. Ну, вот. а, здесь, а здесь вы сами себе. вы сами себе? Ну, нашего ни одного сотрудника я не вижу на воде. Задействовано миллион лодок. Ни один не специалист в их теологии. Ни у кого нет соответствующего образования определить. Да, пересядь, пожалуйста, в эту лодку. А да. Ну, какая если разница, а я перейти. сюда пересяду. А да, да да, да, да, да, вдруг выбрасывать Ну, ничего, если я побуду, что-то что Проедем на берег с ребятами. Ну вы что, вы против того, чтобы я сел к ним в лодку или как? Не, я не против. Ну, такая я о чем? И вот я и пересел. Идемте к берегу. Идемте к берегу, куда вы? На косу вызвали? Да. Ну все, идемте на косу. Здравствуйте. Дай теперь махровый на плану спильный день, значит, должно быть спильно. Правильно, я понимаю? Тут вопрос стоит Где? Я так понимаю, значит, должен быть один представник рыбоохоронного патруля, водной полиции и службы Седаем все в одну лодку и погнали. Правильно? Логично? Если спильно. А так, сами себе потравили. Это вообще лодка непонятно. Людей не посвящен. Нема на право управления. Ни документов на лодку. Ни подтверждающих особо, ничего. вообще ничего. И полная лодка речность. Полная. А нас вызывают только когда оформлять. Выпустили, не выпустили. Как я могу оформить АКБХ, если я не знаю? Выпустили в вы раки или нет? Если я не вижу факта. Так да что мы прикордонный кюзер, а чем будем ехать, приходить? Нет, придем пока. Ну, вы же сомневаетесь, что мы совместно как бы э, тралили. Нас... Вы же сомневаетесь, как бы, что... Ну, насколько известно, пограни... пограничники попозже вышли может. По оперативной информации пограничники ну, да, вышли попозже. по как вы Так а пограничники откуда идут? С поста своего? А вон они, как бы не здесь, конечно, еще раз говорю. Вряд ли совместно и а -а -а. трали. Просто они кого-то погнали э -э, и угнали там. Смотри. Так что, созвониться с ними-то, пускай на косу идут. Что они будут сюда, а потом на косу? Ну, я Если думаю, надо проще. Ваши У вас же есть. Ну они ж подъедут. Ну они ж подъедут. Они ж подъедут-то. Сколько раков вы уже выпустили? Будем Я ничего, ничего, ничего не ну то, уже сложно. Здесь, то, что здесь повыпускали, как бы, Ну а... сколько, что? Повыпускали? Да. Чтоб так это точно или просто приблизительно? И нет, нет, Пример, Примерно 100 Саня фонарик? Да, это пустая. З Заводи поехали. Что, ну, поехали. Или подожди. У него нету. Вы Он умеет Он... не А кто будет за рулем? Он? Человек. Кого есть? Человек э... без прав? Права на вождение. У вас есть? Нет, у него есть. Ну вы, как и аэробах, под... <связывается> Нет, подождите. Вы сказали. Один садится к вам, один садится сюда. То есть у вас ну, тоже, ну, ну то есть вы нарушаете. Правильно я понимаю, или как? <связывается> У них обоих нету ни у кого. Из вас двоих только одного права. А вы едете сразу на двух лодках. Значит у кого-то кто-то нарушает. Ваши, Да давай. Да. Пошли -пай. Пошли -пай. Будь в вот, лодке. Кто будет управлять ты будешь в тебя я, я, есть ну, все управляй давай перепрыгивай давай ну, пускай еду давай поехали давайте я поведу наверно а? понятно да. вы тоже убери? полиции водной, способствует браконьерскому лову раков водная полиция. Роман, как вы это объясните? Вон, войдет, в садку у вас рак, И кто туда положили? А? У тебя попросили документы на лодку. Твои личные. Ты что-то дал, ты ничего не дал, не предъявил. Вот когда свои документы покажешь на эту лодку, тогда будет это твоя лодка. Будешь командовать и указывать. И на воде указывать органам рыбоохраны нечего, так как мы выполняем свою работу.